что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь за Сталеварным районом и обнаружил на первый взгляд ничем не примечательную дверь лежащую на земле тогда был прохладный темный вечер накануне выпал и не растаял снег и эта белая дверь должна была остаться незамеченной тем не менее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 находится бункер-погреб или что-то типа того, но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, я человек несуеверный, рожденный, и воспитан советской идеологией, но тогда мне стало совершенно не по себе. После этих событий, казавшихся комичными и жутковатыми одновременно, я старался держаться от Столиварного подальше, просто думал обходить его, да и все. А в это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитична. Это было довольно необычно.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 Без всякого умысла решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпал еще больше, так что прогулку я совершал в гордом одиночестве. Пустырь был белым и даже почти нетронутым. Однако из памяти не шли те, те следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать. Как я вновь заметил еще одну цепочку отпечатков. Кто-то босой прошел здесь, свернув стропки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно за человека. Я тут же припомнил ваш рассказ о Зуи Никитичне. И тогда я отправился вдоль следов, понимая что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я увидел лишь ту же самую дверь, и следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь тронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и засмущал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, напрячься или возникло бы любое другое чувство, но осознание пришло внезапно, что давно я не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч слетели лет 25, а то и все тридцать. Оглянувшись по сторонам, я... Я был все на том же пустыре, однако запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова, но теперь я отчетливо понял, что исходит он из подлежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно сошел с ума на старости лет, но прошу вас, дочитайте дальше». Хотя на момент я и сам усомнился в собственном рассудке, ведь уже сколько лет старику. Однако взялся за холодную стеклянную ручку и открыл дверь. Вспышка яркого, буквально летнего света остепила меня, и я прикрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери несли запахи липы, Свежего, жаркого лета. А в журчании детского смеха я начал узнавать знакомые мне и дорогие колоса: Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве. Он еще с буквой «Р» никогда в ладах не был. Иришку, старосту класса, Сашка Карпов, Антон Рудый. Все были там, в потоке Белого. Золотого света И знаете что Зою Никитичну я там тоже Расслышал Только Это была не та старуха Что мы с вами помним Это была Зойка Синицына Вернее будет сказать Самая красивая Девочка в классе Пишу вот И краснею А главное Что они меня узнали Андрей кричали хором и смеялись. Андрюшка, давай к нам, в мяч погоняем. И звонкие удары ногой по мячу я слышал, и щебит купающихся в песке воробьев. А -а -а -а. Прекрасное было время. Отняв руку от глаз, я зажмурился, но потом свет, кажется, немного померка, может быть.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 И уронил створку. Сияние стихло, ушло летнее тепло и его запахи, а я вдруг подрог до самых костей, посмотрел на часы. Была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. А в моем-то возрасте такое недопустимо. С трудом разогнувшись, я побрел домой.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 Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле, которая охватила меня, когда я открыл дверь, так до самого утра и промаялся, пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, вы простите, что я вам крайние дни редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то она была там, вот только. Ни лето, ни детство за ней не оказалось. Только прямоугольник замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал, раз в жизни напоследок показали мне чудо. А я отбросил его, ударив по протягивающейся руке. А потом время припомнил. Время на часах было полночи тридцать минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо.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 точно дети при виде мороженого. Вздрогнув, парень выпрямился в полный рост, хрустнул пальцами и махнул обеими руками, подзывая к себе коллег. Государственные органы совершают привычную для себя работу. Однако никто из их сотрудников не замечает, как в талом весеннем воздухе Вдруг веет сладким липовым цветом.